Я хочу рассказать про некоторые сказки белого бычка. Это хайп или это так диктует глобальный мир? когда Адам уговаривал Еву вступить в определенную связь, это был тоже маркетинг и тоже продажа. То есть вот если этот бренд придумал, значит мы все должны повторить. Это понты другого уровня. Привет, Лагутенко из будет в МАИ 84. За большие деньги, да. Я недавно читала, у меня только мессенджеров 14. Ты думай, яка, десподивонка, да? То есть а. красное с высоким мы не сравним. Это вино едят с сыром. А знаете почему? Почему? И я не знаю. Начало люди... Потом технологии. Каждый друг на друга смотрит с презрения. Новый показатель в маркетинге сейчас это ROX. Вот он токен рулит. Я не из этой песочницы. Приходит новая эра маркетинга. Знаете, какая? Какая? Не скажу. Придете, расскажу. Друзья, всем привет. И сегодня мы в гостях у Дмитрия Розенфельда. А, это наш спикер и хедлайнер седьмой ежегодной Customer Experience конференции. Дмитрий, мы очень рады, что вы согласились стать частью важного события в клиентском опыте. В двух словах, о чем расскажете на мероприятии? Я хочу рассказать про некоторые сказки белого бычка, или как вот маркетологи своими вот попсовыми вот этими посылами с сиюминутными, популистскими, как люди хотят видеть, а не так, как следует поступать. То как они вредят своему бренду? Потому что все-таки выстраивание бренда, оно с одной стороны должно быть, как бы, быть популярным, оно должно быть современным, оно должно быть модным, но при этом должны быть какие-то классические функциональные штуки. Поэтому фундаментальные вещи. Поэтому если нет базиса, если нет фундамента, на котором это строят, то это очень вредит бренду. О чем мы будем говорить? Мы будем говорить о неполезных примерах, мы будем говорить о том, как попыткой быстрого завоевания аудитории можно повредить бренду, и мы будем говорить о том, какая же настоящая ценность должна быть, чтобы вы не выпустили ребенка вместе с водой. Так, но если говорить про хайп, смотри, на сегодняшний день Макдональдс, Марс написали о том, что они отказываются от позиции маркетинг-директора. И переводит эту позицию в диджитал и в клиентский опыт. Это хайп или это так диктует глобальный мир? Ну, я вам скажу, как я думаю. Это называется «с жиру бесятся». А именно, в чем смысл? Вот я недавно ехал в машине, я слышал по радио, что компания Apple, где-то там в Калифорнии или не в Калифорнии, решила обновить концепцию своих магазинов, и они решили теперь из магазины превратить свои Apple в кофейни, и человек приходит, он садится за столик, кофе, и тут как бы инновационные продукты, это так современно, и это так вот инновационно, а я вам скажу, что они достаточно достигли такого уровня, что если бы они сейчас совместили свои магазины со стрижкой собак, или там с мусора, или там, я не знаю, там с игрой в бадминтон, то все говорили, боже, какая гениальная идея, стратегическая гениальная. Это ж все любители бадминтона, спорт, энергия, жизнь. Или это все те, кто любит природу, собак, кто видит там связь человека и гармонию, открывает свои чакры к великому. То есть, что бы они ни сделали, хоть бы они там баянами торговали и устраивали кружок то уже чтобы они не сделали то все будут говорить как это гениально Поэтому... любой, любая инновация бренда на сегодняшний день это должна восприниматься как инновационная истина то есть вот если этот бренд придумал, значит мы все должны повторить. Для своих читателей и для тех, кто к ним лоялен. То что mm -hmm. бы ты уже не сделал, это гениально. Что бы ты уже не сделал, это вспомните, когда 10 лет тому назад Apple выпустил планшет 10-дюймовый, а Samsung выпустил 7-дюймовый. И все «эпломаны» насмехались над «самсунгом». Недоношенный планшет, 7 дюймов, у меня телефон больше, что А потом бежали в припрыжку, бежали в припрыжку, потому что 7-дюймовые эти самые штуки пошли больше, лучше 7-дюймовые. Поэтому, что я хочу сказать, что то, что некоторые компании сейчас уходят в маркетинг, это, наверное, правильно. Но надо понимать, чем они руководствовались. Просто говорить, боже, это гениально. На самом деле, это эффект маятника. Вот сейчас они сказали, все, маркетинг, теперь тотал маркетинг, да, тотальный маркетинг. Все будут заниматься маркетингом. Пройдет 5 лет, они скажут, нет, мы поняли, надо вводить вот именно маркетингу, специальность отдельную. Мы создали вице-президента по маркетингу, когда вы все убрали. Это вот колеблется туда-сюда. Я еще помню 20 лет назад все. Маркетинг умер. Что же идет навстречу маркетингу? Вот он умирает там для аудитории, для которой это новый какой-то посыл раз в несколько лет. На самом деле он не умер, никуда он не делся. Когда Адам уговаривал Еву вступить в, ней в определенную связь, это был тоже маркетинг и тоже продажа. Хорошо, но если мы говорим про клиентский опыт, клиентский опыт идет навстречу к маркетингу или все-таки маркетинг клиентскому опыту? Я считаю, что маркетинг клиентскому опыту, потому что маркетинг внимательно изучает те тренды, которые есть. Потому что что мы с вами видим и о чем мы будем говорить? Мы будем говорить о том, что маркетинг качества умер. Вот, а у ваших родителей, у моих родителей был холодильник. Этот холодильник наверняка работает где-то у нас на даче. Потому что он был настолько качественно сделан, что он выдерживает прямой удар попадания ядерной боеголовки в этот холодильник, понимаете? На самом деле он будет работать сейчас все сто лет. Если вы раньше покупали Мерседес, там, 70-х годов, то он ездит до сих пор. И переездит тот, который выпустили в 2005 году, или в 2015, или, или все более свежий. В чем смысл? Смысл в том, что мы перестали видеть экстра э, привлекательность высокого качества. Мы говорим, эта куртка, там, она мне просто нравится, ну хорошо, там она истрепается, я выброшу, куплю другую. Раньше вещь должна была служить. Поэтому мы о чем говорим сейчас, что маркетинг качества уходит на второй план. Сейчас мы живем в маркетинге фишек. То есть э, у вас в телефоне сколько камер? Две. Две, а впереди и сзади, да? да? А есть телефоны, вот у моей жены, у нее же там сзади три камеры, допустим, да, а есть телефоны, в которых девять камер. Но вы никогда уже не отличите фотографию, сделанную девятью камерами, от восьми камерами. То есть уже в какой-то момент времени происходит пресещение. Вот про это пресечение мы тоже будем говорить, что он, ну, знаете, вот в автомобиле сейчас есть уже двухзонный климат-контроль, двухзонный подогрев руля, но он будет трехзонный, ну, 4 Зоны, но руки все равно две, от этого их больше не будет, понимаете? Поэтому о чем мы сейчас говорим? Что мы достигли самого апогея в маркетинге всяких фичей, фишек и мы переходим в маркетинг новой эры, это тоже умирает вы видите, люди уже у нас... сколько у вас в телефоне приложений, скажите мне пожалуйста, я недавно считала у меня только мессенджеров 14 мессенджеров, при этом, чтобы вы понимали что статистика говорит о приложении штук 50-70, что статистика говорит, что мы пользуемся тремя-пятью приложениями вот реально, мессенджерами всеми 14 точно, приложениями подтверждаю молодая, красивая девушка, я соглашу 14 мессенджеров и то мало так вот, на самом деле, о чем говорим, что те функции, нам кажется, что в телефоне мы будем использовать все-все-все функции, у вас телефон 8 ядер, у меня телефон только 6 ядер, понятно, что я какой-то просто недоделанный по сравнению с вами, у вас 8 ядер, у меня 6 ядер, но что такое ядер, мы с вами оба не знаем, да? но нам что-то кажется, что это очень важно, поэтому мы с вами входим в систему угу. вот этих вот отношений, брендов, нашего опыта относительно использования, которой люди уже вот так вот насытились. Сделаешь ты в кресле, в автомобиле 5 массажеров или 8 массажеров, разницу ты уже не почувствуешь. А с одной стороны, да, но с другой стороны, ты же уже не покупаешь телефон просто как телефон. Когда да. у тебя была Nokia 3310, ты был счастлив, что она тебя держит неделю, и ты разговариваешь по телефону и платишь за входящие и исходящие звонки. Да? То сейчас ты уже выбираешь телефон, ты выбираешь камера, скорость загрузки приложения, там и куча-куча-куча всего, удобства, комфорт в руке и все остальное. То есть, это означает то, что потребитель стал более требовательный, или это означает то, с чего мы начали, что производители уже э, жиру бесятся? Эм, я вам скажу, это означает то, что вам навязали, или вы сами увидели, что то, что он держит неделю, менее прикольно, чем то, что у него там ты улыбнулась, и он автоматически сделал селфи. О, чудо! Вот так не делает, а так, я оно ну сделало селфи. Ты да вы, я кари, диванка, да. Поэтому на самом деле получается, что вот эти вот мэджики постоянные, <связывая> да, там что э, или там в, в, в мессенджере, там, ты улыбнулся, тебе там ушки там какие-то нарисовало, ты, да вы, чудо, да? Вы взрослые люди, вам 35 лет, елки-палки, вам уже на пенсию балерины выходят, ты был здесь, потому что, -то, что ушки нарисовали, понимаете? То есть вас это убедили, что это для вас более прикольно и нужно, чем батарея, которая держит там неделю, но... Это, это все, фан. Это, это фан, но поверьте мне, что эта тенденция заканчивается, она уже смывается. Уже э, все люди хотят больше простоты, уже настолько сложные эти наши устройства, все люди хотят больше простоты. Посмотрите, например, например посмотрите электросамокат. Молодой человек одел рюкзак, э, не купил себе золотые часы, если даже у него есть деньги, одел какую-то маечку не брендовую и поехал на электросамокате кипить свой смузи там в какой-нибудь кавоке. Оно все простое. Смузи это просто электросамокат это просто, то есть человек хочет это понты другого уровня, опять то, что я говорю про маятник. Сначала были понты Мерседес, шмотка от Бриони и золотые часы. Когда человек ходит сейчас с такой просто черненькой Нокией на электросамокатике, то это понты просто в обратную сторону, говорит, мне это не надо, я человек более высокой э, там, культуры, там, развития, развития интеллекта, то есть это он выпендривается просто по-другому, потом будет обратный э, маятник. То есть он все равно захочет свой Мерседес? хочет свой Мерседес, он Мерседесом будет называть что-то другое. так Понимаете? Он Мерседес, вот а, теперь ценность Мерседеса будет в чем-то чем другом. ну это про поколение Z. Сейчас поколение Z живет да. с такими ценностями. Да. Они же в силе вер... простоты, в кошеринге, Но если это, они думают, что, что это не там, понты, коворки. то это тоже понты. Просто понты другого уровня. То есть кто-то приходит с 12 айфоном, а кто-то приходит с черненькой старой кнопочной ноги. И каждый друг на друга смотрит с презрением. Понимаете? Uh -huh. Это понты другого уровня. Поэтому к чему мы сейчас приходим? Мы приходим к тому, что вот эти понты другого уровня, что мне нужен просто самокатик, мне не нужен Мерседес с бизоньей кожей, что это понты другого уровня. И мы переходим в маркетинг качества умер, маркетинг фичи умер и переходит новая эра маркетинга. Знаете, какая? Какая? Не скажу. Придете, расскажу. Предполагайте. Маркетинг впечатлений? Не-не-не, целое, цел, что все. Все, да, отошли маркетинг впечатления конечно у нас работает с чашечка кофе которую вы выпили на эльфилевой башне чашечка кофе которую вы выпили на борщаговке кофе может быть один и тот же но цена разная там 6 евро там пол евро. Но эмоции ты получаешь но эмоции ты получаешь другие это уже необходимое качество но не единственное хорошо но если мы говорим про клиентский опыт и про поколение z про и миллениалов являются ли они сегодня той аудиторией, на которую ориентируется большинство брендов конечно безусловно на них надо внимательно следить потому что их поведение и потребительская бихевиористика она войдет к ним в привычку вы будете слушать ту музыку вы и танцевать в старости будете те песни под которые вы танцевали когда вам было там 15 лет понимаете то есть мы с вами слушаем ту музыку которую мы заложили тогда в 14 лет то есть привет а. лагутенко и земфира будет в мои 84 да я не знаю я уже был взрослым старой дядя. это для молодых модерн токен рулит вот Поэтому, да, вы абсолютно верны, вот вам зефира нравилась, она вам будет нравиться, когда вам будет 84, а вы будете говорить, что там вышло, поколение служит, mm -hmm. кто-то, опца, дарится, ца, ца, ца. Так вот, на самом деле, к чему мы это говорим, что клиентский опыт очень важен, но Здесь есть два подхода, вы говорите, что первично, маркетинг или клиентский опыт? Многие компании ведут себя тоже правильно, они стоят на лидерских позициях, они воспитывают аудиторию и они аудитории навязывают, чтобы та думала, что то решение, которое аудитория сделала, приняла, что это как будто она приняла сама это решение. На самом деле это было какое-то запланированное действие, влияние управления этой аудиторией. Угу. Есть же второй вариант, есть вариант подстраиваться. Представьте себе, за нами прекрасный парк. И вот здесь как-то разбиты дорожки. А мы с вами видим, что тропинки растоптаны немножко по-другому. Так потому что, когда человек планирует, оно не всегда совпадает с аудиторией, которая реально что-то делает и как она делает. А вот, например, есть такое понятие, как английский парк. Это как делают? Когда снегом, вот этот парк будет зачищен снегом, угу. вот снег выпадет зимой, а мы с вами потом пойдем и посмотрим, а как люди протоптали дорожки. И когда мы увидим, как они протоптали, мы их разметим, и весной мы там сделаем дорожки, и у нас трава затоптана не будет. Поэтому многие компании можно самому, пытаться влиять на аудиторию, а можно подхватывать, что аудитория, как она прокладывает дорожки. Mm -hmm. И тот вариант хороший, и тот. Еще никто не знает, еще толком никто не знает, что вы думаете, что вы покрасили в оранжевый цвет э, волосы, одели футболку, там, fuck me everybody, там, или там, э, и, я не знаю, купили себе электросамокат, э, выбросили золотые часы и сказали, я люблю Теслу. И вы в этот момент становитесь близким к аудитории, ничего подобного, ничего подобного. Я могу э, хоть 150, 150 себе самокатов купить, но все знают, что я езжу на Мерседесе, и по мне видно. Понимаете? Поэтому этот конфликт поколений, он будет все равно. Вопрос в том, эти поколения подружатся или нет. Подружатся? А, за большие деньги, да. За кто сделает первый шаг навстречу, я думаю, старшее поколение к младшему. Я думаю, да. Знаете почему? Потому что у них не будет возможности по-другому mm -hmm. себя вести. Они будут динозаврами, на которых, которых упал метеорит. Понимаете? Поколение всегда, новое поколение сметает старое поколение. Либо ты адаптируешься, либо ты уходишь со сцены. Я задам вопрос со своей сферы, просто любопытно. Все-таки офлайн или онлайн в обучении? Что эффективней? А тут нету эффективности. Что это эффективный? Эффективный это сколько мы с этого получили. Понимаешь, как, а что такое эффективность? Как можно меньше вложить, как можно больше получить. Поэтому вопрос, кто ваша целевая аудитория – онлайн или офлайн? Я думаю, что а, псевдо-онлайн, то есть людям не хватает онлайна, для того, чтобы они увидели в нем высокую стоимость. То есть вам уже надо, чтобы вам Илон Маск вещал, или как минимум Розенфельд. понимаете? Mm -hmm. вот. Но если говорить э, непосредственно про сам канал, про сам носитель, то людям хочется, чтобы шампунь плюс кондиционер. Им кажется, что шампунь плюс кондиционер это круче, чем просто шампунь. Поэтому, когда мы говорим про онлайн, мы должны понимать, что там еще должна быть какая-то гарнировка такая офлайновая, чтобы mm -hmm. они думали, что-то еще надо потрогать. Почему? Интересно почему? Почему? Придете, узнаете. Хорошо. Теперь вы поняли, да? Вы просто обязаны быть 18 сентября на Customer Experience Management 7. Приглашаю. Новый показатель в маркетинге сейчас это ROX, да, Return of Experience, который заменяет ROI. Насколько это очередной хайпи-тренд или это действительно необходимость для бизнеса? Это очередной хайп и тренд ничего никогда не заменяют. У вас, я не знаю, там, сделайте анализ крови, у вас один показатель не заменяет другой показатель, понимаете? У вас температура вот этого столбика и его размер в сантиметрах, это ни один заменяют другой. На самом деле… То есть красное а, с высоким мы не сравниваем? Да, кислое с квадратом не сравниваем. Поэтому, на самом деле, то, что мы говорим про experience, мы должны понимать, что у людей бесконечно быстро падает доверие к трендам. Читал недавно, тоже давал э, комментарий к э, какому-то телеканалу, что 8% людей э, только являются лояльными своему бренду. Я, если честно, в это не верю, я считаю, что эта э, цифра выше или я не знаю, какая их была репрезентативная выборка. Но тут мулька в чем? Вот представьте себе, вот сегодня у нас с вами там, я не знаю, у вас есть автомобиль? Конечно. Есть. И у меня есть какой-то автомобиль. Вот мы с вами его выбирали по бренду, мы с вами его выбирали по техническим харистикам. Мы думаем, что выбирали по техническим харистикам. Ни хрена, мы его выбирали потому, как окружающие смотрят на нас. Вот. Нет, потому, насколько я получаю удовольствие от этого. Конечно, машины. я согласен. Да. Я согласен. Окей. Женщины не спорят, да? Конечно, безусловно. Это меня жена правильно научила. Так вот, слушайте, а на самом деле в чем смысл? Что сейчас мы выбираем бренд, и мы начинаем доверять бренду. А потом, я думаю, оно кончится очень скоро вот чем что, во-первых, запретят вождение за рулем. Я в этом не сомневаюсь, что его очень скоро запретят. И это будет, то есть, там, а это будут автопилоты. И к вам будет просто подлежать, как вы покупаете машину, вы будете покупать не машину, вы будете покупать право пользования машиной. Вы будете нажимать на кнопку, и у вас будет разблокироваться ближайшая какая-то машина вашего класса, которую вы купили. Mm -hmm. да? Когда вы в нее садитесь, она вас будет вести куда-то. Но это не будет Nissan, Mercedes, BMW или Volvo. Это будет какая-то машина, на которой будет написано, э, там за перевозку отвечает Amazon. Или за перевозку отвечает Google. Какую они машину для тебя выбрали? Это уже пофиг. Она может быть no name. Но, но можно но предположить, что это будет даже не машина. И это может быть не машина но в любом случае вот эти вот гиганты как Google, mm -hmm. Microsoft или еще кто-то они подавят это все то есть если раньше существовали государства там Америка, Китай там я mm -hmm. не знаю там Европа, Украина это очень скоро все закончится будет всему этому финиш а мы будем жить, да вы будете из Apple я буду из Samsung у вас Apple Телефон? Да, хорошая, Apple, разбитый Apple, я за Samsung. Так вот, на самом деле, так вот, но Huawei сделал нас обоих. Я же не купил Huawei, это нечто потрясающее просто, просто потрясающее. Так вот, о чем я говорю, что на самом деле мы скоро будем, перестанем вести эти разговоры, потому что скоро это уйдет на второй план. Для нас будет кошка и кошка, скамейка и скамейка, понимаете? Как для нас шмотки уже не так и важны. Тогда что важнее? Скорость сервиса или эмпатия к бренду? А, скорость сервиса или эмпатия. Хрен его знает. Вы знаете, через какое-то время это станет яснее. Я вам не могу так сказать. Наверное, я вот, мои мысли вообще в другом. Мои мысли вот в чем. Что из-за количества возможностей нам становится все труднее и труднее. У вас только инструментов донесения рекламы за 10 лет стало в 25 раз больше. Понимаете? У вас только э, там раньше, там 10 лет назад или 20, ты там повесь, мы повесим баннер и получим аудиторию в интернете. Сейчас интернет инструментов сотня, сотня. Так. Поэтому э, э, сейчас это разнообразие ведет к тому, что на человека из каждой щели, из каждого утюга, из каждой скамейки идет рекламное сообщение. Поэтому внимание рассеивается. Поэтому люди сейчас будут сначала строить комьюнити, которая им доверяет, угу. а после этого на них влиять дешевле. Правильно ли я понимаю? Сначала люди, потом технологии. А, технологии рекламные донесения. Угу. Вот у меня нет сайта, у меня нет визитных карточек, у меня там 16 тысяч человек в Фейсбуке. А, я их пошу. Вот это моя паство. Это они мне пишут каждый день. Ой, Дмитрий, наш директор попросил связаться, а можно консультацию? Ой, Дмитрий, там у нас там конференция, можете выставить? Ой, Дмитрий, вот это мой источник. Это угу. люди, которые видят не только, как я им рассказываю про работу. Они видят, как я играю с детьми, как я жарю яичницу, как я там переживаю там, за футбольный матч. Поэтому сначала мы выстраиваем аудитории личные отношения, И а дарение. потом им что-то предлагаем доверие можно обрести его построить нельзя но почему если человек видит там, вы всегда он правы я с женщинами классно. не спорю мне интересно подискутировать на этого на, по это... меня но... жена учила не дискутировать мы диалог ведем давайте так интересно ну просто понять да то есть доверие доверие оно возникает тогда когда ты в чем-то схож я точно так же жарю яичницу, например, я езжу на таком же автомобиле, я точно так же отказался там, от алкоголя, у меня точно такие же интересы в бизнес-литературе, там раз, два, три, четыре, пять из 45 маркеров каких-то мы попадаем. Но не, не сформируется ли из этого доверие? Это только один из небольших приемов, на самом деле я могу доверять Гуглу, и я не знаю э, вообще про них ничего, и кто они. Э, может, они там младенцев жрут на завтрак, я не знаю. Но у меня доверие выработано за что за что счет чего-то другого. Или вы Адидасу доверяете? Доверяйте. А что вы знаете про Адидас? Ни хрена вы не знаете про Адидас. Понимаете? Поэтому у нас с вами есть доверие или нет, оно складывается не только по тому, вот по свой-чужой. Оно складывается еще из очень многих других второстепенных признаков. Перед нами с вами стоит скамейка, мы с вами не побоимся на нее сесть. Почему? Потому что она называется скамейка, ни хрена. Потому что наш с вами жизненный опыт говорит, что у нее толстые прутья, у нее там толстые гвозди. То есть мы по второстепенным признакам собираем какую-то информацию. Поэтому наши эти второстепенные признаки, почему мы решили, что кофе горячий? Наверное, потому что он всего минуту назад его сделал. Я температуру не пробовал, я могу даже дыма не видеть. Но я за, понимаю, мой опыт говорит, что он 30 секунд назад или минуту сделал эту чашку кофе, она должна быть горячей. Понимаете? А если он бросит туда кубик льда? То мы с вами, наш мозг в этот момент решит, что он уже холодный. Угу. И мы его пить не будем. Правильно? Потому что мозг привык к что <кх> кофе должен быть горячим. Да, кофе должен быть. А вы знаете, что виски должен быть горячим? Знаете, что виски вот по-настоящему круто. Виски пьет подогретым. Вот так вот. Я не из этой песочницы, не знаю. Почему? Я не пьющий. Но я просто это. Тогда почему мы об этом тоже поговорим на мероприятии? знаете, смотрите, знаете, вот вино едят с сыром. А знаете почему? Почему? И я не знаю, потому что какой-то придурок так решил, Он все говорил всех остальных. Почему это мы так решили? Почему он считает, что мне вино с докторской колбасой менее вкусно, чем вино с этим самым сыром? Кто-то за нас это решил, что ли, ли коньяк надо пить не с сарделькой, а с лимоном. Почему он так решил? То есть они все повлияли на мои какие-то внутренние штампы, которые есть. Потому что, когда я читаю у Хемингуэя, там он бросил два кусочка льда там, в этот прекрасный виски. И вот получается все. Нас Хемингуэй уже там приучил, что виски надо пить холодно. Ну, а почему нельзя борщ с хлебом и с вареньем, да? Я не знаю. Можно. Наверное, можно. Вот. Поэтому у нас очень много из таких штампов. Вот это разрушение штампов привычных. Вот это то, о чем я хочу поговорить. Чтобы мы задумались, почему мы делаем так, а не так. Почему мы считаем, что галстук – это красиво, а если мы его обвязывали вокруг живота, то это некрасиво? Понимаете? Чем мы так решили? То есть какие-то вещи, которые мы себе наштамповали. Теперь надо отличить вот эти штампы в маркетинге, какие действительно полезные, какие не полезные. И мы это сможем сделать в рамках часового мастер-класса. Попробуем. Попробуем. Друзья, прекрасно! С нами был Дмитрий Розенфельд, спикер и хедлайнер 7-й ежегодной Customer Experience конференции 18 сентября. Мы ждем вас и до скорых встреч! Бай!